церкви «На скале» 10 лет. Несколько церкви «На скала» стало на 10 години. Я это, я это не заказывал, но сегодня в, пе в песнях очень часто звучало слово «на скале». И не смогу... не смогу никого, но песни-то несколько звучащие, думаю, «на скала». И церковь у нас так называется И наша церковь, сына такая, «на скала». На Канара? На Канара. На Булгарске? На скале тут? Да. А и это название оно не случайное и два название не случайно я сегодня вышел немножко рассказать историю нашей церкви и несколько расскажи это на может быть в большей степени истории церкви в болгарии историята церкви в Болгарии. Потому что, в принципе, мы с Натальей родились в церкви благодати. А Благодат. Я уверовал в первом году. Моя супруга уверовала в 92. И мой -то супруга, э, в 92 году. Мы вместе пели в группе прославления. И заедно пяхме в группе то. Потом я стал проповедником. И после станах проповедником. В девяносто пятом году меня рукоположили на пастора церкви. И пастор церкви. Чуть попозже мы открыли церковь Благая Весть. И творих Вест. Еще чуть попозже мы открыли вторую нашу церковь с Натальей. Это была церковь Любовь Христова. И творих я Любовь на Христос. Мы выкупили. Первое здание и чуть позже вы купили второе здание. Купихме первое сградо и малко покусно купихме и второе сградо. Тогда я уже понял, что у меня есть помазание на... И тогда у этих чем помазания помазание на территории? И здесь в Болгарии получается, что мы с Натальей открыли уже четвертую церковь? И если с Почему она называется на скале? И за что с на скала? Потому что я приехал в Болгарию 15 лет тому назад на отдых. За что то про 15-и године дойдог Болгария на пучивка? И где-то буквально через две-три ночи и две три след 2 3, -3 ночи мне приснился сон Сынувых. я его уже несколько раз рассказывал поэтому не буду сегодня подробно его рассказывать его рассказывал я а подробно но если коротко то мы шли с молитвенной группой по лесу смули по гора, и я знал что мы идем по, по территории болгарии знаешь по территории на Болгария. это была большая молитвенная такая и еще одна молитвенная Мы молились и вдалеке над, над соснами увидели большую высокую скалу. И увидели что на этой скале стоит большой человек. И к нашему ужасу этот человек начал падать со скалы. И тоже человек до пада. И мы даже услышали, как он закричал. Дури, чухме, как ну, с таким криком? А, он перевернулся в воздухе, полетел вниз, дальше там между соснами упал где-то. И, и мы все побежали туда. И по при, к нему. когда мы подбежали к нему это был большой великан и, мы нему, великан. и от удара он просто вошел в землю и спиной. от удара той просто бил в земята. и когда да, потынул, потынул земята, да. беше земята. и когда мы к нему подбежали, и, мы при него, он уже испустил дух и кто-то закричал, давайте будем молиться. Мы вместе начали молиться. И нас было много. И мы подбежали и начали возлагать, возлаг, возлагать руки на грудь, на сердце. И я увидел, как руки ложатся. Желтые, белые, черные руки. Светлые, светлые, темные. светлые темные. То есть это был полный интернационал. Това беше много и, и рук сложилась целая гора и беше много, имаше много и мы все вместе начали очень сильно молиться за много сил да молились долгом мы и вдруг мы увидели, что под нашими руками разгорается какой-то сверхъестественный огонь. И из вот наших подрядителей не видях мы, чьи има пламя, пламя. Прямо такой огонь, красивый огонь. Многохубавоган, который начал распространяться на все тело. Кое-то започнилось и распространяло И на голову этого великана. И дурь камгловато на този великана. И когда его лицо загорелось. И когда то лицет ему все започшво до его глаза открылись. Му се утвориха, и мы увидели, что этот человек ожил. И, видях мы, че человек и он начал медленно подниматься. Когда он поднялся, это был огромный великан. И он смотрел на нас с такой неописуемой радостью. И когда он так смотрел с восхищением. И он смотрел с восхищением вдруг он пошел на меня. Он подошел ко мне, взял меня так за талию. У меня тогда еще была талия. Да? Вот и начал меня поднимать. Поднял на себя очень легко, как маленького ребенка. И в малку И в этот момент я проснулся. И в момент, Мы тогда проводили с Натальей семинары в одной церкви. вас мы И я поделился этим сном. Потому что этот сон был настолько явный, настолько реалистичный. что реалистичен. Что он меня просто вот, ну как-то. Вот возбудил я говорю я хочу поделиться с сегодняшним сновидением и я его подробно рассказал Много подробного рассказа. и здесь в собрании одна сестра поднимает руку. И, в собрании сестра в р -р и говорит у меня есть толкование к этому куван тот великан которого увидели на скале это болгарская церковь. Твоя болгарская -то церковь. Она когда-то находилась на большой высоте. Некогда была на она стояла на скале. Который есть Иисус Христос. Она имела личное откровение. Имела личное откровение. Но оно, оно, оно, она упала. Но упала со, со скалы. От скала И находится сегодня в мертвом состоянии. И на мира в мертвом состоянии. Она умерла пучинова? И показывает на меня пальцем. И мен. это, это, это сестра. Тази сестра. И говорит, э, Бог говорит вам. Бог виказва, что вы приедете в Болгарию, в Болгарию. А я тогда еще даже не планировал ехать в Болгарию. Тогда сам планировал да ходят я, я приехал на отдых. А бях на пучивка. И откройте здесь Болгарию интернациональную церковь. И церковь. И через вас поднимется очень мощное молитвенное служение. И, и через вас молитвенно, мощная молитвенная служба. Интернациональная такая молитва. Интернациональная молитва. И вы будете молиться за Болгарию. И, и придет время. И время когда болгарская церковь воскреснет. Церковь воскресне. И это служение оно вознесет вас в свое. время. И это было все. И беше, я с большим скепсисом отнемся к этому толкованию. А, скептичен, достаточно скептичен к потому что лично у меня были другие планы. За что -то лично я другие Тогда я учился э, в, духовной семинарии, тугава учих в духовной семинарии. И я плани планировал ехать в Китае, и планировал, да за Китай. В качестве миссионера. Миссионер. Ну, я сказал так. Ну... Хорошо, я буду молиться, если Бог мне подтвердит через двух-трех свидетелей, как написано, то я по поеду, если Бог мне скажет, я поеду в Болгарию. Ты говоришь, я Бог подтвердит через три-четыре, через два-три свидетеля, то говоришь, ты уйдешь, да? И я вернулся в Казахстан. прибрался в Казахстан. И через какое-то время Бог мне дал через двух свидетелей. И Бог дады, через два свидетеля подтверждение, что мне надо ехать в Болгарию. До за Болгарию. В 2008 году мы закончили с Натальей южнокорейскую духовную семинарию. А, с семинария. Нас э, рукоположили на миссионеров в Болгарию. мы Выдали большой диплом такой? И гулям, диплома, что международная миссия отправляет данных миссионеров в Болгарию в качестве миссионеров? Это было в 2008 году. Где-то в июне месяце, а, месяц, а в августе месяце я уже приехал в Болгарию. И Uh, ну, первые, первые годы мы решили немножко адаптироваться. Uh, первые мы, да uh, потому что мы, мы закончили семинарию, которая преподавалась и южнокорейскими, и австралийскими миссионерами. Uh, Завершим семинария, в которой преподавах южнокорейские преподаватели. И вот там соштым. нас учили, что когда приезжаете в какую-то страну, и там не учиха, когда пристегаете в една държава, Первое, что вам нужно сделать, это выучить язык. Первое, такое, это до языка. Если приехали в Китай, вам надо выучить китайский язык. А куда в китайский. Если приехали в Болгарию, вам надо выучить болгарский язык. ты болгарский. И мы начали усиленно изучать болгарский язык. мы много усиленно до изучавал язык. Болгарские традиции. Болгарские традиции. Болгарские танцы хоро. Болгарские танцы Болгарскую кухню и так далее болгарская кухня и так то и это продолжало где-то три года. И два продолжавшие три гудини. Ну, в принципе... Через два года мы уже говорили на болгарском языке. Через три года мы уже познакомились с пасторями города Варны. След три в България. Посетили несколько конференций в Болгарии. Получили одобрение, познакомились с пастором Николаем Кокончев. Он принял нас в свою церковь. И отправил нас Наталья служить в церкви в Долгопол. Это примерно 80 километров от Варны. И мы там каждое воскресенье туда ездили и, мы там, и проводили там служение. И мы служба. Вот так началось наше служение в Болгарии. И там наша в Болгарии. Но через какое-то время Бог открыл нам, что нам надо здесь открывать церковь для русскоговорящих. И Бог не за Потому что выяснилось, что в Болгарии на тот момент не было ни одной церкви для русскоговорящих. За что-то тугавание, мэши, нету такого церквы. И нам это показалось странным. И твоя нес история много странную. Так много русскоговорящих в Арне по всей территории Болгарии. Только во много има русскоговорящие, удачи не имат церквазатях. Да, и нет ни одной церкви для русскоговорящих. И мы получили такое одобрение и пастора Николая. Получив мы одобрение от Николай, Мы уже э, к тому моменту вошли в союз евангельских пятидесятнических церквей в Болгарии. В на евангельские церкви Болгария. Нас признали. Признахи. Вот и дали нам благословение и да духани благословение. А через какое-то время мы получили официальную регистрацию нашей церкви. официальную регистрацию нашей церкви? Я сегодня рассказываю, может быть, те этапы, которые важны для нашей церкви. Сейчас я сейчас рассказываю этапы, которые стали важнее за наша церковь за вот эти пройденные 10 лет за 10 лет, я, я я думаю, что сделано немало. мало. Мисле, че направено Потому что первопроходцам всегда больше всего достается, правда? какую-то и И действительно, мы предложили очень большие старания. Приложили много старания. Я думаю, что Бог нам сделал очень большой подарок. Бог гулям подарок. Что именно к десятилетию нашей церкви? Че именно к на церковь, на 10 мы официально оформили вот это здание, в котором мы находимся. А, официально оформили... <плакова> в тази сграда, в Я думаю, это немало важно для церкви иметь свое здание. Свое, свою стратегическую точку. А, свою стратегическую точку. И я даже думаю так, что, ну, может быть, важно иметь как своего рода штаб-квартиру. Здесь у нас не такая большая территория, как хотелось бы. Но я знаю, что многие церкви делают так. Например, есть свое небольшое здание. И церкви правят, которые имеют свое здание. Сграда, которая не а Через какое-то время, если церковь вырастает. И со временем, если церковь начинает расрастаться. Берют в аренду большое здание в центре города. В а взимают под аренду а, здание в центре ну, Просто зал для богослужения в воскресенье. А просто на зала за службы в неделе. То есть в будущем у нас два варианта. Или взять в аренду большой зал, если церковь наша вырастет. Я верю в то, что вырастет. Да, и один из вариантов взять в аренду зал во центра Или расширять это здание. Или до да расширя вами та Расширять его и встроить его в высоту. И до да гоструем повисоку. И вы знаете, я думаю, хотел вам задать вопрос. Искам, Име... да ви... Да ви имеет ли вообще место в Болгарии церковь для русскоговорящих? Имали место в Болгарии церковь за русскоговорящих? Наша церковь имеет официальное название «Интернациональная церковь». А наша церковь имеет официальное имя «Интернациональная церковь». Я думаю, что ну, мое мнение, что имеет. А мое мнение такая вот церковь, Хочу коротко объяснить, почему. И Знаете, волны пробуждения, они двигаются по земле уже очень давно на самом деле. По И первые волны они происходили э, на каком языке? И в первой этой волне составили на каком Нет, э, именно, да. В первые времена это происходило и на еврейском, потом евреи начали учить. Ну, в том числе апостол Павел знал несколько языков, а, в, в том числе и греческие. Времена, на потом на греческом языке. Новый Завет был написан на древнегреческом языке. Но Новый Завет был написан на новогрецком. Еще, еще чуть попозже, где-то ну, уже, где уже 17-18-19 века, это в основном был английский и испанский язык. И вот с 17-18 века тогда английский и испанский язык. Ну, знаете, вот сейчас происходит такой этап этап когда волны пробуждения идут на русском языке я скажу такой просто факт же один факт статистика это упрямая вещь упорит по всему миру по на сегодняшний день Самые горящие церкви, церкви. Это церкви для русскоговорящих. и с этим ничего не поделаешь. И не ничего это статистика. Твоя статистика. Нужны ли мы здесь Болгария? Нужны ли Я думаю, что нужны. Мисля, да. Я верю в то, что через нас здесь опять разгорится огонь. И через нас Огонь. Огонь Святого Духа. Огонь на Святия дух Можешь сказать на это Аминь? Скажите Бог сказал, что через нас здесь опять этот великан подымется. И Бог казает, что через нас великан, что болгарская церковь воскреснет. И болгарская что Не только через нас. Не через, нас. Через, интернациональную через интернациональную церковь. Какая будет следующая волна? Какая будет следующая волна. я имею такое видение он такого видения. <свят> что следующая волна будет на китайском языке? на <свят> китайский, потому что Китай это особенная держава. особенная держава? На самом деле в Китае было уже очень много пробуждений. Несколько пробуждений было мощнейших. А в Китае ведь имело достаточно много дастоствений пробуждения. Прочти, весь Китай был окутан огнем Святого Духа. И почти целиком Китай бежал в огне на святие Дух. Но власти всегда пугались. Но власти ведь всегда с как и власти Израиля были напуганы, когда Лазарь был воскрешен. И точно, когда -то, а, власти на Израиле были исполнили, когда Лазарь воскреснул. И фарисеи сказали друг друга. Фарисеи казах, и казахи – единый друг. Все люди узнают и уверуют в этого, в этого Иисуса Христа. Всички, что научат и что започат доверять в тот Иисус Христос. Все уверуют и что станет? как что все Придут соседи завоюют нас? что, соседи, Потому что они правильно понимали христианство, правильно? За что такая Если тотально уверовать в Иисус Христа? то нашим главным оружием? является что? Любовь к Христу. Христова. Христу. И нас кто угодно может в принципе захватить. И то иска может да завоюва. Ну знаете, любовь Христова она имеет такое уникальное качество. Но -то на она непобедима. Чая непобедима. Первопостольские времена. Исторические факты говорят о том, что римляне не победимая армия. Римляне. Исторические факты показывают, что римляне имот не победимая армия. Евангелие об этом говорит. Евангелие Сотники приходили к Иисусу Христу. Сотницы сойдывали при Иисусе Христос. Кто такой сотник? сотник? это командир, командир роты. Твоя команда, ваш народ это? Вот командир роты пришел и упал перед Иисусом Христом. Твоя душевая паднула перед Иисусом Христос. Как вам такое? Как вы и вы знаете есть одна такая история она мне очень нравится и она тоже связана со скалой <связана> вы помните до да, в книге пророка Даниила? -то пророк Данил? Данил толкует это вообще уникальный случай на самом Твой деле. Уникальный толкует сон на выходе у кого на на и сложность была в том что но забыл, что ему приснилось. И трудно, И он собрал всех своих вот этих халдеев, да, там гадателей. То собрал Говорит, ну, и столкните мне сон, который мне приснился сегодня ночью. И столкните сон, какой ты снувал. приходят к нему, говорят, ну, мы готовы, рассказывай свой сон. Ты идёт, рассказывай, не сме готовы, рассказывай свой сон. И на выходу говорит, ну так всякий может. И на выходу сказал, всякий может така". Но дело в том, что я не помню, что мне признался. Истолкуйте мне сон, который я не помню. Истолкуйте сын, то не помню. Кто может истолковать сон, который никто вам не рассказал? И вам надо рассказать этот сон сперва. И император должен подтвердить, а, точно, точно, именно это мне приснилось. И императору <свят> доказать, вас А потом после того, как ты расскажешь ему этот сон? И следва, к этому потом сын. уже истолковать. И следва, да, Именно это сделал Даниил. И, Даниил. И это было невероятно. И невероятно. Именно поэтому потом его <свят> на вознесся. вознес. И из этого после на его <свят> Что приснилось на Невероятный истукан. У которого золотая голова кто помнит серебряная грудь плечи да? живот медный, руки медные дальше идет из железа ноги железник рака и потом ступни там частью из железа частью из глины и потом что и потом вдруг камень скала Скала. Без содействия рук. Без содействия Отрывается. А, от, э, от Летит. И, лети. И бьет в ноги стукана. И, стукан. И этот истукан просто рушится. И то здесь все руши. там смешивается. Золото, серебро, медь, железо. Злату, сребро, железо. А эта скала что? А та же скала распространилась по всему, по всему лику Земли. И потом И Данил, после, ра рассказывает это сон. Данил рассказывает этот сон. На выходном вспоминает точно, да, точно. И... Это мне приснилось. На Эту, точно, это уникально а теперь слушает толкование васказа себя золотая голова это ты голова, потому голова, что твое, твое управление невероятно что смотрите даниил истолковывает всю человеческую историю и даниил царство на выхода Норсара, вавилонское, вавилонское царство персидское царство Александр Македонский. Александр Македонский. Потом Римская империя. Римская империя. Это прообраз железа, да? Прообраз на железу. То... Ну, они были правителями всего мира. На, на самом деле непобедимая армия. На непобедима в Какое армия. время мы сейчас живем? В время живем? Не. Мы живем как раз вот в это время смешения. Когда все нации смешиваются. Африканцы едут на север. Африканцы ты на север. Эскимосы летят на экватор. на экватор. То есть идет такое смешение. Именно такого смысла нет? Китайцы сейчас заселили практически всю Сибирь. А китайцы ты започь что доживает в Сибирь? Восток едет на запад. Исток утива на запад. Запад едет на восток. Запад утива на исток. И вот, вот в этой ситуации, И да, в ситуация, что происходит? Как Камень, который без содействия рук упал в ноги стукана, камок, в на стукан без содействия на рецепты, он на самом деле уже получает большое распространение. Той вещи за почву получала... Еще, еще немного племен осталось, которые не слышали о вести Иисуса. Христа. То есть о чем я? За Пророчество исполняются. Пророчество аминь, аминь Когда было написано пророчество Даниила? Куда было написано <laughs> Когда пришел Иисус Христос, да? Когда Иисус Христос? Две тысячи лет тому назад, то есть 2000 проходит 2000. уже тысячи летие. Менават, уже прошло и Персидское царство. Ведь миновало Персидское царство. Римское, царство. Римское царство. И сегодня мы увидели, что все это пророчество исполнилось. И видях мы, два пророчества все Мы видим, что Евангелие распространилось уже до края земли. Видишь, да мы, что Евангелие, то есть оно распространило до на землю, на день, и ожидается самое мощнейшее последнее пробуждение. И случайно, и который обойдет землю полностью и целиком. кое что землю Может даже обойдет несколько раз. Может и все услышат, и все узнают. И все научатся. И все убедятся, что Иисус Христос Господь. И все убедятся, что Иисус Христос Господь. Что он и сегодня все может? Читой может Он оказывается и сегодня воскрешает. Читой иднес воскресява. Он оказывается и сегодня исцеляет. Читой он, он оказывается и сегодня спасает. Читой иднес Он оказывается сегодня освобождает. И то Аминь или не аминь? <свят> Иисус Господь. Иисус и Господь. И все это знают. И всечки знают вам. Вы знаете, как-то вот... Я помню, что когда начались какие-то вот эти лжеучения, ереси, входить в церковь, а... и приходят, вот, а вы вы точно убеждены, что Евангелие, вот, в перевод точный, не точный? И во время того, как започнах ересите, когда влезут в церковь, некоторые започнах допитают, сегур не ли стоит, что они приводят на Евангелие? И начали нас убеждать о том, что перевод не что-то и... добавили, что-то убрали. Започнах не убеждали, что привод не точный, не что махнули, не что добавиха. И что Иисус Христос, Он какой-то... Не евангельский. И через Христос Твой Римский Христос. Подтасовка. И вы знаете, мне понравилось тогда, как один бывший наркозависимый сказал. сказал. Говорит, я читаю Евангелие. Читаю Евангелие эту. Я верю в Иисус Христа. Я не знаю, что там подмешали, что там добавили, что там отбавили. Но я познал живого Иисуса Христа. который освободил меня. Какой меня освободил от наркоты. От героиновой, от героиновой зависимости. От которой меня никто не мог освободить. А Иисус, освободил. а Иисус Христос меня освободил. И больше мне не надо никаких доказательств. И по очень никаких доказательств. Я знаю Иисуса Христа лично. Иисус Христос лично. Я лично с Ним знаком. И лично Он мне сегодня открывает свои тайны мне через силу и... Святого Духа. Через -то дух. Мне не нужен какой-нибудь дополнительный толкователь. Не мне нужен дополнительный... Если мне что-то непонятно, я обращаюсь к Иисусу. Иисус объясни мне. Иисус объясни мне. Я не понимаю. Ас говорит о том, что только ты снимаешь покрывало. Открой мне. И Иисус открывает. Это лучшее объяснение. Сразу уходят всякие сомнения. И сомнения Принимать не принимать. или не На самом деле Евангелие простая книга. Эту и просто книга Иисус Христос принес нам простые прописные евангельские заповеди. и самое главное евангельские И из них. И ну, люби Бога всем сердцем. И люби ближнего как самого себя. Ближнее, как у что тебе еще нужно? Какво, что, тебе что тут непонятного? Да не что тук? сюда можно добавить? можно добавить? Или что оттуда можно добавить? Да аминь или не аминь? Слава нашему Богу. Слава на нашему Богу. Поэтому знаете, имеет ли наша церковь для русскоговорящих место быть в Болгарии? Да его в Болгарии? Я думаю, что имеет. Мисли, что има. Потому что мы выполняем здесь Божью миссию. За Божьи, эта мы пришли, потому что Бог нам сказал. что-то что Бог И мы делаем только то, что Бог нам говорит делать. И, тва, -то да И говорим только то, что Бог нам говорит. И саму тва, Бог не и для нас это самое главное. И для нас твоя и важнота. Сегодня какую функцию мы выполняем? Каква функция исполняла вам иднес? В основном наша церковь выполняет здесь функцию адаптации. Наша церковь выполняла функцию на адаптации. Ну вот приезжает русскоговорящий человек. Идва русскоговорящий хоратук. Со всего бывшего СНГ, да? От цели бывшего Советский Союз. В основном это Россия, Укра Украина, Украина Беларусь, Казахстан. Киргизия, Узбекистан, Киргизия и так далее. Узбекистан и другие страны. Приезжают и в первое время они не могут адаптироваться. Те идут тут и в первое время те не могут да адаптироваться. Может быть, они приезжают уже христианами. Может быть, я са вече христиани. Они ищут церковь, где на понятном для них языке была бы просто сказана какая-то проповедь. очередная, те пишут церковь, в которой на техния язык, което познават, има служба и идут да чуят проповедь. И вот они узнают, что здесь, оказывается, Варне есть церковь для русского языка. И науча, церковь, где проповедь читается и на русском с переводом на болгарский язык. Куда на русский язык с переводом на болгарский? Или на болгарском с переводом на русский? Или, язык. На, болгарский, на, русский Или язык. на болгарский с переводом на русский язык? Ну, это уже хорошо. Твое на лету Удобно человеку, ну, прийти и послушать ну, то, что он поймет. И много удобно за человека, ты чуве, ты дойдешь, ты чуве, нечто такое то разбира. Сможет это принять и усвоить. То есть ты можешь, слава нашему богу «Слава наше Бог. еще одна функция нашей церкви это просто такая семейная община мы большая семья мы которые утверждаем здесь такие семейные ценности. И утверждаем семейные ценности что такое евангельская мораль я тоже считаю, что это очень важно. Я все, что важно. Еще мы помогаем трудоустраиваться. Все, что помогаем, Переехать. Моя супруга уже по саммитителству стала уже практически профессиональным юристом. Мой то есть она там может хоть кого сегодня проконсультировать? Ведь Я на этом заканчиваю. над у Церковь на скале. Церковь на скала. помогает подняться туда на скалу помогает скалам кто есть скала? Кое есть скала -то? наша скала есть господь иисус христос наша скала, господь иисус христос наша скала это иметь откровение от бога Скала, ему от Об этом говорил Иисус, говорил Иисус Христос. На всем камне, говорит, я. На този камок церковь свою. свою церковь. А, и он сказал, после того, когда Петр получил, и казалось, что Петр получил откровение. В момент получения откровения ты становишься как камень. Момента на получение на как, камок, как скала. Как скала. <laughs> Правда? Слава нашему Богу. Слава на Аллилуйя. Сегодня у нас э, гости, мы несколько мамы гостям, сотрудничаем, не, не заедино сотрудничаем, дружим, не смы приятели. А, еще одна евангельская церковь для русскоговорящих. О, евангельская церковь, за русскую В городе Пловдив. В город, в город Пловдив. А, церковь Иерусалим. А, церковь Иерусалим. Давайте поприветствуем пастора Андрей Сергеенко. А, пастор Андрей.